Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда труба находится близко от стены, а нам нужно трубу намотать фум-ленту. Сама катушка у нас здесь не проходит. Если мы начнем наматывать вот таким способом, то, как видим, намотка у нас получается отвратительная. В этом случае берем обычный простой карандаш и наматываем нашу фум-ленту на карандаш вот таким вот образом теперь берем карандаш и наматываем нашу фум ленту как видим карандаш проходит нигде не зацепляется и таким вот образом наматываем Как видим, наше соединение готово. Друзья, ну а сейчас покажу, как в неровный угол врезать две доски и как сделать это красиво. Подгоняем одну доску в угол, вторую доску ставим вплотную к первой. Берем линейку, прикладываем ее к доске и отмечаем точку. Затем Убираем эту доску, подгоняем вплотную уже теперь эту доску и снова линеечка и ставим тоже точку. Теперь от точек проводим линию к вершине. Первая линия убираем эту часть. также от точки ведем линию к вот этой вершине. лишнюю часть убираем. на торцовке убрал лишнюю часть и можно попробовать примерить. подгоняем первую часть и вторую. как видим все совпало четко. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой. По истечении некоторого времени при включении светодиодной лампочки она не работает. Но не спешите ее выбрасывать, а попробуем ее восстановить. Откручиваем лампочку и снимаем верхнюю колбу. Итак, сняли колбу и теперь смотрим каждый светодиод. Как видим, на одном от светодиода имеется черная точка. Вот он и перегорел. Сейчас нам нужно его выпаить. После того, как свет светодиод, сюда капаем немного припоя. Вот как это выглядит. Теперь одеваем колбу и пробуем. Как видим, лампочка работает. Все отлично. Часто работая с болтами, либо с шпильками, часто сталкиваемся с такой проблемой, как замятие резьбы. И при накручивании гайки у нас из этого ничего не получается. То есть резьба замята, гайка не закручивается. Есть несколько способов восстановления резьбы. Сейчас вам покажу. Что касается восстановления резьбы, про лерки я говорить не буду. Есть вот такая приспособа на Алиэкспресс. Вставляем ее в шурповерт, одеваем ее на шпильку и прокручиваем несколько раз. Вот таким вот образом. Как видим, наши шпильки заусенцы снялись. И сейчас попробуем накрутить гайку. Берем гайку. И как видим, гайка накрутилась без всяких проблем. Для второго способа нам понадобится гайка такая же, как и шпилька. То есть, если шпилька десятка, то и гайка тоже десятка. И режем ее пополам. Вот что получается в итоге. То есть, гаечку мы разрезали пополам. Теперь гаечки устанавливаем на шпильке вот таким образом и зажимаем ключом. И теперь ключом выкручиваем нашу гайку. Гайка в данном случае служит как лерка. Конечно, сильную прям забитую резьбу, возможно, не прочистит. Но когда небольшие замины, она вполне справится. Все, и теперь попробуем накрутить гайку. Берем гаечку и накручиваем. Тоже, как видим, накрутилось без проблем. Я думаю, многим знакома такая ситуация, когда у лампочки разбивается стекло, и лампочку из патрона выкрутить очень тяжело. Сейчас покажу вам небольшую хитрость. Для этого нам понадобится обычная пластиковая бутылка. Нагреваем край, можно горелкой, можно зажигалкой. И одеваем на лампочку. Естественно, перед этим нужно обесточить патрон. Одеваем на патрон и ждем немножко, чтобы схватился пластик нашей лампочкой после того как пластик застыл приступаем к выкручиванию как видим выкручивается довольно таки легко все лампочку выкрутили друзья кто-нибудь терял ключ от патрона либо от дрели и как в этом случае вы откручивали патрон напишите в комментариях но ну а я сейчас покажу небольшую хитрость для этого нам понадобится крестовая отвертка либо болт толщине вот этого отверстия вставляем отвертку и также понадобится еще плоская ее ставим вот таким образом упираемся и пробуем отворачивать как видим патрон легко отвернулся таким же способом можно и завернуть патрон также упираемся в отвертку и затягиваем все патрон затянут Часто бывает случаи при работе с рулеткой мы делаем замер, к примеру, доски и идем в мастерскую ее торцевать. По дороге нас кто-то отвлек, и в этот момент мы можем забыть данные, сколько мы отмеряли. Чтобы такого не происходило, есть небольшая хитрость. Здесь нам поможет обычная малярная лента. Берем малярку и наклеиваем на рулетку. Вот таким образом теперь все данные можем записывать на эту малярку К примеру одна доска метр двадцать пять вторая доска к примеру 310 теперь когда мы пойдем в мастерскую если нас где-то отвлекут и мы забудем данные то они всегда есть на нашей рулетке после того как отторцевали доски данную малярку можно убрать и наклеить новую Работая с большим патроном, часто требуется зажать мелкую оснастку, к примеру, вот такое сверло. Если мы попытаемся его зажать, то у нас ничего не получится. В данном случае мне помогает обычный медный провод 2,5 квадрата. Беру провод и снимаю изоляцию, примерно сантиметра 2-2,5 половиной. И теперь его одеваю на наше сверло. И теперь можно зажимать в патроне. И затягиваем патрон. Даже затянув от руки, как видим, сверло у нас держится крепко и надежно.